Друзья, всем привет! Вы на канале Антон Ларин. Сегодня у нас крутой выпуск уменьшенных моделей машин, которые вам точно понравятся и заинтересуют вас. Это я вам обещаю. Ну а также, ребят, смотрите видео до конца. В конце специально для вас конкурс на 1000 рублей. Сумма небольшая, но я думаю, вам будет приятно. Ну а теперь, ребят, скорее бегите и хватайте что-то вкусненькое. Печеньки, конфетки, чаек. И присаживайтесь поудобней. Впереди вас ждет 20 минут ролика. А также обязательно ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Ну а мы начинаем. И начнем мы с вами сразу, наверное, с одной из моих самых любимых марок автомобиля вообще. Это Audi. Один парнишка просто решил взять готовую игрушку и переделать ее полностью. От старой машины остались лишь контуры кузова, а так в ней появился новенький карбоновый спойлер, новый движок, благодаря которому она может разогнаться до 30 км в час, крутые стильные диски, переделанный салон и вообще много-много всего. В общем, скажу так, будь машинка чуть больше по размерам, я был бы и сам не против в ней покататься. Что делать, если вам необходимо перемещаться по городу, однако использовать машины или же метро невыгодно как с экономической точки зрения, так и с точки зрения скорости?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 напишите пожалуйста в комменты что это за машина буду крайне благодарен каждому следом на очереди ребят у нас с вами будет самое что ни на есть самоделка она была придумана просто так без ссылок на какие-то легендарные машины из истории или фильмов но ну, а что разве таким тачкам не стоит удивляться или давать шанс конечно же нет вот я и добавил ее в выпуск учитывая тот факт как она была сделана машина вышла очень даже ничего я бы научил своего сына езде и отправлял на такой между поселками на дачу. И ему было бы интересно, и заказ исполнялся бы быстро. Модель получилась какой-то интересной и крайне колоритной. Смотрю на нее и понимаю, что какая-то изюминка в ней однозначно есть. А что вы думаете по поводу таких машин? Обязательно напишите в комментариях, будет крайне интересно почитать. А это очень клевый Мерседес, Одна из последних моделей скоростного кабриолета. И ладно, у машины нет крыши, так она еще и купе, с двумя дверцами. Вы прикиньте, народ. Слава богу, создатели проекта не убили свое творение неправильным выбором цвета. Хорошо, что он не черный или не какой-то иной серый. Так Мерс бы слился с тенью, а зеленый уже и на дороге заметен и просто привлекает внимание даже в стоячем положении. Ну и конечно же, еще одна не менее важная часть машины ее колеса. Они здесь какие-то слегка перекошенные. Но ну не пугайтесь, все хорошо, так и задумывалось. Конечно, в гонках такой вряд ли поможет, а скорее даже наоборот. Но так, покататься на игрушке и подрифтить, вполне себе сойдет. Крутая работа, мне очень понравилось. А здесь у нас подоспел любимец публики Скуби-Ду, Volkswagen T1. Эта тачка производилась с 1950 по 1967 годы. Т1 – один из первых гражданских минивенов. Автомобиль также стал лицом целой эпохи, и наряду со своим преемником Т2 был очень популярен среди хиппи. Он также известен как «Хиппи-мобиль» или «Сплитти». По-моему, тачка очень забавная и в то же время практичная, даже вот эта детская модель. В ней удобно сидеть взрослому человеку, она в меру шустрая и на удивление довольно-таки удобная. Салон тоже, ничего лишнего, но в то же время и много всякого приятного. Кстати, эти тачки к тому же выделяются своей высокой грузоподъемностью. И данная игрушка не потеряла этой способности. Именно поэтому взрослый мужчина на ней спокойно проехался на наших глазах. А тех же двух детишек сюда посадить и подавно выйдет.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 Именно так подумали авторы вот этого красавца они взяли себя в руки и начали собирать игрушку полностью с нуля. В итоге вышла реально крутая, реалистичная тачка черного цвета с крутым салоном и потрясающими для игрушечного мира характеристиками. В общем, получилось все так, как и подобает настоящей модели Lamborghini. Правда, на мой вкус они чуть-чуть переборщили с тюнингом в некоторых частях, но даже так тачка по-прежнему сурова и крута.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 с кожаными сиденьями, встроенным динамиком, детализированной водительской панелью. Ну, короче, здесь есть то, что должно быть у настоящей тачки. А фары? Вы уже заценили эти ретрофары? фары Это просто пушка. Кто-то любит подрифтить, а другим это вообще и даром не надо. Им куда приятнее и приоритетнее так, просто покататься по дороге в комфорте. Почувствовать себя королями дороги. И да, я сейчас говорю про детей. И про их новую тачку «Лимузин». У машины большие колеса, что делает ее высокопроходимой. Также она довольно-таки вместительная, рассчитана на четырех ребят. Внешний вид у лимузина тоже очень стильный. Вот эти вот дверки, отсутствие крыши, крутые фары и прикольные диски. А все это в сочетании с белым цветом делает машинку заметной на дороге даже вечером. Ставь лайк, если хотел бы себе такой же лимузин. В реальной жизни, конечно же. Не дай бог вам когда-то вызвать следующую машину, однако не отметить ее красоту в текущей форме просто невозможно. Это пожарная машина, которая получилась у ребят из одной их старой модели. Они полностью реставрировали имеющийся вариант, оснастили его, скажем так, вторым этажом и произвели внешний декор. В итоге получилась такая вот красно-белая красавица, у которой работают громкие сигналки, ярко светятся фонари и как надо разбирается задняя часть с лестницами и всем таким. То, что я вам сейчас покажу, многие из вас определенно хотя бы раз в своей жизни довидели. Ну или слышали о таком. Однако как быть тем ребятам, которым не посчастливилось познакомиться с этим чудом? Вот и я думаю, что это несправедливо. Поэтому, народ, цените этот велосипед. Да-да, именно велик. Он, если что, спрятан там под основной корпус, и чтобы ехать, человеку реально нужно крутить педали, еще серьезнее, чем на обычной модели. Поэтому за защиту в виде стекол вокруг себя приходится платить тратой лишних калорий. Именно из-за этого фактора я и обожаю такие велики. По-моему, это просто идеальный вариант для кардиотренировки. Если вы, конечно же, не хотели прокатиться с ветерком и подышать свежим воздухом. Это еще один Фордик, но на сей раз назвать его самым популярным мне не хотелось бы. Слава богу, так оно и есть. А то видеть на дорогах одних таких здоровиков сомнительная идея. Что по машине? Она достойно выглядит, имеет бордовый окрас и высокую подвеску. Сразу понятно, какой элемент тачки был модифицирован, не так ли? Ну, конечно, же речь идет о колесах. Они как-то были выдвинуты что ли и установлены на новый каркас. Да, тачка стала более проходимой, но и во внешке она чуть потеряла позиции. По крайней мере, мне так кажется.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 Хотя здесь в игрушечной машинке, видимо, они сделали на одно изменение больше. Потому что как иначе парнишка так круто поместился вовнутрь нее. Я ума не приложу. Он в ней как игрушечный человечек, ну серьезно. А это что-то наподобие тех самых китайских машинок, которые имеют нечеловечески маленькие габариты. Однако на этом видео парни не над ними прикалывались, а сделали что-то наподобие этих чудиков. Потом установили в машину 750-кубовый двигатель, окрасили ее в розовый цвет и выпустили на заснеженную дорогу. Короче, веселуха полная, как вы уже догадались. Ну а что из этого вышло, смотрите сами. Тут полный кайф. Дрифтит похлеще, чем в третьей части форсажа. Что именно за модель следующей машины была создана автором, я до конца не понял. Однако сполна оценил ее возможности на дороге. Сзади у нее написано слово Challenger, что переводится как вызов. Судя по всему, мужчина создавал ее для каких-то соревнований или любительских гонок по дорогам вокруг дома. Именно так я и подумал в первый раз. Однако, как только я через экран узрел скорость, с которой данный карт пронесся по трассе, я понял, что это что-то большее и куда более серьезное. Мне машина очень зашла, и я бы с огромным кайфом на такой прокатился самостоятельно». В моем выпуске сегодня была не одна машина от Mercedes, И вы что, думали, я не добавлю никакой бэхи? Конечно же, такого не могло быть. Поэтому встречайте этот крутой игрушечный X. Выглядит он... Э, немножко нелепо. По крайней мере, мне так кажется. Какая-то слишком высокая задняя часть и широченные колеса. Да, своеобразный вкус на тюнинг был у автора ролика. Но вот что-что, а цвет у машины действительно очень крутой. Он не просто красный, а какой-то что ли переливающийся. Колеса, как я понял, нужны были здесь для исполнения всяких трюков, всяких дрифтов. Если все же не придираться, то машина и правда крутая. Для игрушки уж тем более. Какая же еще машина может ассоциироваться у людей с настоящей суровой и бескомпромиссной жизнью? Разумеется, речь сейчас идет об Гелендвагене. На этот раз я покажу вам нестандартную его модель, а Гелик 6 на 6 Это вариант с повышенной проходимостью, которому вообще не страшны никакие кочки, никакая грязь или неровности на дороге. Даже игрушечные машинки. Помимо того, что уже сам он является довольно редким и привлекательным явлением, так к тому же автор оснастил его и топовой подсветкой. Не уверен насчет иных модификаций, но лишь эта визуальная работа уже заслуживает реальных аплодисментов.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 Как будто взяли карету и засандалили к ней мотор с другими прибамбасами. Не знаю, а мне она нравится. Очень необычная и стильная машинка. Ламба в выпуске уже была, правильно? Значит, пришло время показать ее исторического конкурента, Феррари. Только здесь у нас будет не самая новая модель. Хотя, что касается ребят из красной марки, у них что современные машины, что те тачки 90-х, все выглядят просто фантастически. И данная игрушечная гонка не исключение. Машина получилась супер быстрой. Она сделана из легких и в то же время прочных материалов. Большие колеса прибавляют ей уверенности на дороге, а отсутствие крыши делает поездку более драйвовой и захватывающей дух. Спереди она выглядит круто, а сзади просто офигеть, как топово. Вот же делают детские машинки, а! Как им только это удается! Если одни думают о проходимости в условиях города, то другим больше по душе проходимость в условиях бездорожья и болота, а также бронебойная мощь под капотом. Достичь последнего в условиях имеющегося размера транспорта не удалось, однако максимально приблизиться к желаемому результату определенно вышло. Одни умельцы воссоздали одну из моделей реального танка в масштабе 1 к 2. Это Panzer 47 в серой краске. Танк четко справляется даже с плохой дорогой, достаточно быстр и на мое удивление маневренен. Как им удалось сделать его таким, я понятия не имею. Ух ты ж, ё-моё, ничего себе автомобиль, если его, конечно, можно так назвать. Вообще, если честно, изначально я подумал, что это детская игрушка, и долго сомневался, стоит ли вам ее показывать. Но потом, когда я получше ознакомился с его историей, то уже был уверен в том, что определенно стоит. Этот уникальный микрокар разработал немецкий специалист Эгон Брюч в середине 50-х годов прошлого столетия. Для своего творения Эгон использовал стекловолоконный обвес, стальную раму, маленькое ветровое стекло, а также рулевое управление по типу мотоцикла со всеми рычагами. За все время было создано таких всего 14 экземпляров, а до нынешнего момента, если верить источникам, сохранилось и вовсе лишь 5. Кстати, на внешний вид Брюч Мопета, так называется этот трицикл, Брюч вдохновился локомотивом EMD-E8. Роллс-Ройс – богатейший бренд, который постоянно удивляет своих клиентов, которых, казалось бы, уже ничем не удивить. Но как им это удается? Ха, ответ прост. Они уделяют нужное внимание всем мелочам. Делают четкий декор дверей, вставляют зонтик тебе в дверцу. Ну, короче, вы поняли. Я бы не удивился, если бы машина из этого ролика выехала прямиком с их завода. Но это не так. И по всей видимости авторы проекта пока только метят к ним в работники. Все дело в том, что они сделали ну настолько продуманную и четкую машину, что это лучше увидеть. Она не повторяет никакую модель ролса, она является уникальной. При этом машинка полностью сделана из дерева, имеет превосходную детализацию, красивейшую подсветку и потрясающий интерьер. В общем, комары носа не подточат. Не будем далеко отходить от спортивных тачек и посмотрим на еще один болид. Попробуйте угадать, что это за марка. Скажу сразу, если вы хоть как-то близки с миром автопрома, вы наверняка о ней слышали. Это итальянская марка. Что ж, время вышло. Говорю ответ. Это было о Мазерате. Итальянский гоночный автомобиль, построенный для участия в этапах серии «Формула-1», использовался в гоночной серии с января 1954 года по ноябрь 1960 года. За это время было построено 26 таких моделей. Раритетность и солидность данного транспортного средства исподвигли ребят воссоздать легенду в наше время. Характеристики повторить навряд ли удалось, но вот внешний вид получился изумительным. Что может быть круче, чем такая завершенная работа, где просто не к чему придраться? ву воу воу парень, полегче! Здесь у нас настоящий маленький гангстер, или скорее рокер, сел на мотик. Выглядит транспорт нереально круто, как будто он настоящий, вот правда. Формы прям идеальные. Вот эта вот угловатая посадка, яркая круглая фара спереди, очень мощный и устрашающий внешний вид. Кстати, здесь даже место под доп. пассажира есть, сбоку вон. Поэтому не только можно давать детям аккуратно прокатиться, но и взрослому сесть на такой мотик и посадить рядом сына, показав ему крутую скорость. Кстати, напишите в комменты, нравятся ли вам такие мотоциклы. Или все таки вы больше фанатеете от спортивных моделей. Ну или не любите это дело вовсе. На очереди одна не менее интересная кастомная тачка. Я не могу сказать вам, что эта за модель была взята за основу проекта, но чисто внешне она мне уже сильно нравится. Если вдруг среди моих зрителей есть какие-то люди, кто лучше разбирается в марках, напишите модель в комментарии, будет очень интересно узнать. А пока вернемся к машине. У нее яркий красный цвет, красивые рисунки на капоте и довольно современный, спортивный и в какой-то даже мере грозный внешний вид. А в сочетании с неродными широкими дисками и таким здоровенным спойлером, вся картина вообще смотрится по-другому. Тюнинг парней однозначно удался. Респект! Знаете, с каким мультиком у меня сразу же ассоциировалась следующая тачка? Попробуйте угадать, даю вам несколько секунд. Что, вы тоже увидели в ней что-то похожее на автобус из Скуби-Ду? Ну он? она ведь похожих размеров, тоже с каким-то необычным рисунком прямо посередине, да и той же формы, ну максимально похожей. Эх, не знаю, что вы тут не видите. Ну да ладно. Согласитесь хотя бы с тем, что получившийся фургончик очень красивый и какой-то необычный что ли? Да наверное это из-за его окраса, но ведь и это уже стоит аплодисментов в сторону создателя. А салон? Одно загляденье. А это полноценный самодельный мини-мопед. Сказать, что транспорт выглядит необычно, ничего не сказать. Я сперва думал, что это так, чисто как декорация, ну или для друга карлика. Однако оказалось, даже взрослый мужчина смог на него сесть и поехать. Правда, само собой, ему было неудобно, но это уже другая история. Мопед довольно шустрый, выглядит забавно. Не думаю, что кто-то в здравом уме захочет его себе заказать, но людей с причудами хватает, поэтому имейте такой вариант в виду. Одни вон запариваются над внешним видом, так что добавляют разноцветные фонарики куда только можно, музыку фиксят, делают какие-то автоматические механизмы, а другие не парятся от слова совсем и просто берут обычную старую детскую машинку, присандаливают к ней жесткий двигатель, слегка улучшают иные компоненты, чтобы оно могло вместе функционировать, и запускают. Смотрится машинка очень круто, к тому же она легко перевозит взрослого человека. Очуметь!